у незнакомого поселка, на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте светилась падая ракета, как нагоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет, А так и яростные эти. Высоте Над нами мистеры, Кружили Их было видно словно днем Но только крепче мы Дружили Под перекрестным артогнем И как бы трудно Незнакомого поселка На безымянной высоте У незнакомого поселка На безымянной высоте Мне часто снятся те ребята Друзья моих военных лет, Землянка на... Ревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте, у незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной. Высоте